Бросить все и уехать. Переезд из города в деревню называются социологи новым российским трендом. Причем уезжают поближе к земле обычные горожане. Кто по программе переселения, кто по велению души, открывают новое дело и начинают новую жизнь. Ведь из-за программы импортозамещения и падения цен на нефть многие задумались, а чем и где зарабатывать. Россия традиционно предлагает, кроме нефти, на мировой рынок удобрения, самолеты, цветные металлы, услуги в атомной и космической областях, лес, специальное оборудование. Но это все дело рук промышленных гигантов. Тех, кто не делает ракеты и не собирает перекрывать Енисей, нашли другие способы, чем жить. Мой коллега Александр Лякин отправился за ними в деревню, в Глушь, чтобы узнать, как справляются вчерашние горожане с сегодняшними трудностями и что за новые идеи их посетили. Когда Михаил заявил, что переезжает жить в деревню, знакомые покрутили пальцем у виска, мать расплакалась, а отец сурово промолчал. Пропадешь от тоски взвоишь, утонешь в грязи, деревенские со свету живут. Эти напутствия 28-летний горожанин слышал не один раз. Я предполагал, что может возникнуть такой страх, когда все начиналось. Вот. И поэтому заблаговременно продал квартиру, машину и все, что меня связывало с предыдущей жизнью. Поначалу и правда было тяжело. Без электричества, без газа, без привычного комфорта. Но преодолев первые трудности, Михаил задумался о том, что ему нужны единомышленники, вместе с которыми он будет осваивать эти земли. Кооператив, как сообщество, то есть в котором они используют совместные средства производства. И, все. и создают такую среду, в которой они могут э, жить, работать и как можно меньше зависеть от внешних условий, от там, курса доллара, от там, и цен на магазинах. Кто-то скажет, что здесь изобретают велосипед под названием «колхоз». Но главное отличие в том, что этот колхоз – дело и правда добровольное. Да еще не каждого в него примут, просто соседи здесь не нужны, работать надо. Переселенцы берутся за все, что приносит быструю отдачу и требует минимальных инвестиций. Куры, козы, лесопилка, лекарственные травы. Продукцию свою продают через интернет и на фермерских ярмарках. Парадокс в том, что местные жители из соседней деревни яйца и молоко покупают у городских переселенцев. Оказывается, своя земля может кормить, если на ней работать. На самом деле всех уже приучили к тому, что просто ты идешь в магазин и в магазине дешевле будет ну дешевле нет не, не надо тратить время картошку уж почти никто не сажает то есть до, до того дошло А я говорю, сейчас наблюдая за нами они как-то вовлекаются в эти процессы снова то есть начинают вот, тоже заниматься сельским хозяйством здесь моя квартира здесь мой IT бизнес